Привет, команда, привет, партнеры. Сейчас хочу поговорить с вами о умении доносить информацию. На самом деле это важнейший навык, который гораздо более важен, чем само по себе знание продукта. Знание продукта хорошо тогда, когда вас спросили, а когда нас не спросили, а чаще всего нас не спрашивают, получается, что знания копятся, копятся и как болото дома. Хранятся, скажем так, да? А основная задача сделать так, чтобы открыть человека к информации и в него эту информацию погрузить. Если мы этого делать полноценно не можем, то получается, что все наши знания по продукту, схемы по решению каких-то вопросов, они на самом деле почти ничего и не стоят. Вот. И тут такой важный момент стоит, как, как этот навык наработать. Как сделать так, чтобы люди нас слышали, как сделать так, чтобы люди нас слушали, вот, и как сделать так, чтобы люди хотели э, задавать нам дальнейшие вопросы и так далее, и так далее. Так вот, э, это не вопрос одного дня и какой-то там тренировки, да, это вопрос постоянного посещения мероприятий. Вы думали, я сейчас скажу какой-то фокус, а на самом деле нет. Только ездя на события, на, на форумы, мы можем научиться каждый раз открывать людей по-новому. Потому что разные люди открываются по-разному. Большинство, конечно же, людей с радостью реагирует на наши предложения. наше предложение. Когда они имеют уже какую-то проблему по здоровью, но когда они проблем по здоровью не имеют, вы же понимаете, да, то есть человек не очень-то и открыт к предложению, то есть большинство людей, они, ну, не очевидный типа БАДов, они а, потреблять-то особо и не хотят. Вот, а если мы будем говорить о, о том, чтобы открывать людей к бизнесу, то наша задача все-таки излучать и определенную энергетику, а она тоже подкачивается на событиях. И если человек не ездит, получается такая грустная штука, что вроде знания есть, а они без энергии. Вот. А без энергии знания это ну что-то вроде книжки, да, то есть что-то вроде залезу в интернет. Но ну, если мне интересно, я залезу. А если меня что-то зажжет, то я выкопаю ну, информацию даже там, где ее не найти. Вот. Поэтому тут основная задача сделать так, чтобы мы могли зажигать людей, включать людей, открывать людей. И этому мы учимся каждый раз. У нас есть постоянные блоки о коммуникации, какие-то истории успеха, да. примеры того, как мы людей зовем, на что зовем, примеры того, какие люди пришли как людей отсеивать, потому что, по большому счету, очень важный момент – научиться все-таки ну, не работать с определенными людьми и работать с другими. Да? Потому что мы же тратим время да, свое, мы его инвестируем в определенных людей. И если мы его инвестируем неправильно, получается, что мы можем открывать, но, скажем так, не тех людей. И вы наберете первую линию, которая нас ну, никуда не приведет. А Задача сделать так, чтобы те люди, которых мы все-таки в бизнес или на продукт позвали, они были либо постоянными, либо партнерами тоже постоянными, либо ну, клиентами, которые будут других приводить. То есть совершенно другая модель, которую мы используем, нежели модель продаж. Вот, И именно поэтому я хочу вас позвать на ближайший форум, где вы сможете позадавать вопросы наставникам, где вы сможете в поезде или там, в самолете с наставником пообщаться обсудить каких-то ваших конкретных людей, где вы сможете с более крутым наставником встретиться на форуме и позадавать ему вопросы, позадавать параллельным веткам, потому что мы можем это делать именно на выездных событиях. На невыездных событиях, ну, скажем так, никому не интересно консультировать параллельную ветку, то есть это должно быть какой-то особый интерес, а большинство людей этого делать не любят, ну, я в том числе. Поэтому, если мы хотим научиться открывать людей и делиться с ними информацией, и сделать так, чтобы в них она заходила, то обязательно поездки на форум нужно сделать своей привычкой так же, как самообразование в области продукта. Точно так же. Причем, наверное, это даже более важный навык. Я считаю, что этот навык самый важный. Потому что именно то, как доносят информацию лидеры, оно отличается от того, как доносят информацию продавцы или консультанты. Понимаете, да? Потому что лидер на что зовет человека, да? То есть он зовет, как правило, человека, тестируя или на бизнес, или на продукт. И при этом умудряется человека либо включить, стать директором, либо включить, стать постоянным клиентом. А что делает обычный консультант в регионе? Максимум на продукт заведет, в основном. А то и одноразовый продукт, ну, на одноразовую покупку. Поэтому давайте сделаем так, что нашим внутренним правилом и нашей привычкой станет делать... Вот эти поездки обязательными для себя. Потому что никто не может заставить вас э, делать, ну, поехать на выездное событие. Это единственный человек, который может себя заставить, это вы. Поэтому очень важно это взять, поехать на следующее событие и вывести как можно больше своих людей. Ну, я надеюсь, мы там и увидимся. До встречи.